завтрак кофе 300 миллилитров обед кофе и два банана ну вот и вечер заканчивается такой вот картошечкой рыбой кежич поджаренный. Рыба у нас стейк 170 грамм, картошки 120 грамм. Ну вот очередной день подошел к концу, займемся подсчетами, но хотелось бы еще вспомнить о том, что есть одно приложение, ну, вернее сегодня перебрал очень много разных приложений и только одно приложение которое ну, более менее меня устроило оно само если его правильно настроить само подтягивает э, данные из MiFit приложения и из google fit приложения то есть ну, сколько я прошел вот хотя другие как бы ну, этим не блистали называется счетчик калорий ссылка будет в описании если кому-то интересно вот в принципе день прошел активно хорошо сейчас у нас э, минус 10 на улице э, 9 часов вечера и у нас две одна шаг сделан вот ну как бы активность все ссылки будут в описании.